Здравствуй, Но как твои дела? Ты не ждала, а я пришла. Я так ждала твой новый вдох, Твоих фантазий мечт поток. Ты не ждала, но как же так? Ведь я пришла, и нет пути назад. Ну, принимай или страдай свой путь, Сама ты выбирай. Любовь пришла, а ты одна. Твоя судьба моя строка, Ведь я тот самый Божий дар. Стук сердца слышишь? Открывай.